Свободный авантюрист представляет. Цитаты Масааки Хацуми Масааки Хацуми, японский преподаватель ниндзюцу и один из последних величайших последователей этого боевого искусства, является основателем организации боевых искусств Бунзенкан. Именно Масааки Хацуми был первым в Японии наследником древних традиций ниндзя, который начал знакомить с ними широкую аудиторию за пределами Японии. В Ниндзюцу есть три основных аспекта. Первое ⁇ тренировка боевых навыков и выживания, видение цели и духовное самосовершенствование. Второе ⁇ устранение недостатков, слабости и всего ненужного, что находится внутри. И, наконец, третье ⁇ это соблюдение внутреннего спокойствия, искренности, преданности и сердечного понимания. Сосредоточьтесь на будущем на 50%, в настоящем на 40% и в прошлом на 10%. Любое оружие всегда должно быть продолжением нашего тела. Природа прекрасна, честна и жестока. Вы никогда не должны прекращать совершенствовать свои науки, Если вы слабы или травмированы, не останавливайтесь, адаптируйтесь к любым условиям и тренируйте свой дух. Ниндзюцу произошло из безграничного и неопределенного пространства, поэтому ниндзюцу удерживается только благодаря двум крайностям – жизни и смерти.